Всем привет! Кажется, ремейк Индиана Джонса ушел совсем далеко от оригинала. У каждого есть такой друг, который еще не готов к современным технологиям. <соцентричная музыка> <соцентричная музыка> <соцентричная музыка> Когда попросил местных строителей сделать тебе окно в современном дизайне. Кажется, сюжет из мультфильма «В поисках Немо» был основан на реальных событиях. Этот приятель явно оказался где-то в параллельной вселенной. Ходят слухи, что он до сих пор пытается поймать эту ракушку. Неважно, сколько тебе лет, никогда нельзя упускать возможность подшутить над своим другом. Это ты, когда пытаешься сбежать от своих проблем. Тот момент, когда ты купил тренажер через телемагазин. Hello, darkness, Этому парню явно нужно преподавать тренинг, как постичь дзен. Оказывается, ковер-самолет существует в реальной жизни. Этот парень явно переоценил свои возможности. Этим парням явно не суждено поесть сегодня пиццу. Видимо этот медведь старается быть сознательным членом общества. Не зря говорят, если хочешь что-то спрятать, то положи на видное место. Когда у тебя еще есть время перед посадкой на самолет и ты пытаешься провести его с пользой. Вот как легко и просто можно загримировать себя на Хэллоуин. Тот момент, когда работодатель спрашивает о твоих скрытых талантах. Тот момент, когда тебя просят поделиться своими проблемами. Иногда некоторые люди просто не ищут легких путей. Видимо, жаркие деньки изматывают не только людей. Когда ты впервые пробуешь спиртное и понимаешь, что это совсем не то, что ты ожидал. В нашем мире существует всего лишь два типа людей Байкерам на заметку, никогда не оставляйте свой мопед на солнце, чтобы не попасть в такую ситуацию, как этот парень. Когда ты думаешь, что уже видел все в этой жизни и тебя ничем не удивить, всегда найдется тот, кто докажет, что ты ошибался. Похоже, этот приятель нашел идеальный соус для хот -дога. Кажется, этот пес решил отомстить водителю, который подрезал его хозяина. У каждого на работе есть такой напарник. Но теперь зато понятно, почему этот приятель остался без зуба. Это видео точно доказывает, что возраст это всего лишь цифра.